那就。 Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Олесь Чук, и сегодня мы будем говорить с вами о театре, искусстве, литературе, современном искусстве. Одним словом, мы будем говорить о культуре. А что же такое культура? Культура — это то, что превращает нас, диких животных, в высокоразвитых духовных людей. А как же возникла культура? Однажды на голову вождю обезьян упал кирпич на котором была нацарапана информация о том, что делать, чтобы стать культурной обезьяной, то есть настоящим человеком. И вот однажды наши молчаливые предки вдруг стали как разговаривать. Как зовут ваша собачка? Джорджик. Можно погладить Джорджика? Ну, погладь. Вдруг стали разговаривать стали обмениваться новостями, стали ходить друг к другу в гости, стали дарить друг другу ракушки, нанимать рабочих, читать газеты, стали вести культурную жизнь. И, согласно другой версии, истоки возникновения культуры следует искать в сцене в райском саду. Когда из Адама, который был сотворен по божественной матрице, была создана Ева, и в райском саду змей-искуситель предложил ей вкусить плод от дерева культуры. Сиди. Ведь это было именно дерево культуры, так как, отведов этого плода, Адам с Евой вдруг заметили, что мало того, что они одеты не очень хорошо, то есть не в последнем так погоди, так они не одеты вовсе. Дорогие друзья, в следующий раз мы поговорим с вами о том, как на самом деле возникла человеческая культура и о ее роли в порабощении человечества инопланетянами рептилоидами. До новых встреч! Добрый день, это снова я, Олесь Чук. Нашими древнейшими предками на самом деле были рептилии, высшие из воды. Средние китайские легенды говорят о том, что А что это за ведьма? конечно же, это змея. Или о Евы в райском саду змеи. А вот посмотрим на изображение человеческого мозга. Головного вместе со спиным, потому что они являются неразрывным целым. Что мы видим? Это же гигантский, гигантский головастик. Гигантское земноводное внутри нас. И что нам делать с этим? Бороться с этим или принять это? А как можно бороться с собственным мозгом? Вот вопросы, на которые мы должны найти ответ. Ну что такое? Вы меня простите, дело ваше, конечно, правильное. Но истинной ради, не стоит ли упомянуть? Об Атланте. У нас сейчас разговор совсем о другом. Я, тот Атлант. господин тайц, храните летописи. Товарищ, я прекрасно это знаю. Это изумрудная скрижаль. Сейчас разговор совсем не об этом. Живущие поколения в поколение дабы указать путь для тех, кто придет после. Знаете что, вы, пожалуйста, идите, найдите себе своего зрителя. Его просвещайте. Хорошо? Юга. Здесь, пожалуйста. А если ослужить, то пойдет на вас мое проклятие. Ибо из-за предела времени, из-за предела смерти, хифлюсь я, вознаграждая и наказывая. И то, как хранили вы верные вам, будет мне мирилом. Глубоко под камнями спрятал я свой корабль, ожидая часа, когда человечество может стать свободным. Гермес Трисмегист, последний из Атлантов, спавшийся от потопа и донесший до нас тайное знание спасения человечества от рептилий. Может быть, учение Будды, которое стремится к растворению в нирване, таким образом освобождает нас от змеи внутри нас. Ну что, многовыжаемый профессор, не многовато ли проблем из-за вас? Люди волнуются, собираются, шум, гам. Ну, погодите, я все понимаю, это же не я, этот мужик вот с бутылками, который... Да, я вас понимаю, поэтому собирайтесь, валите отсюда. Н немножко осталось, давайте я... Вот, сейчас иллюстрации покажу алё хорошо без проблем сделаю хорошо. хорошо хорошо короче в общем так на сегодня ваша передача закончилась зрители будут вас ждать завтра на том же месте в тот же час Пожалуйста, не уходите никуда отсюда. Я сейчас за вами вернусь. Только никуда не уходите. Я быстро. На том же месте, в тот же час, на том же месте, в тот же час. Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Олесь Чук, и мы продолжаем наш разговор. Привет, от Мясо Трисмигиста. Привет, но вы мне мешаете. Я только поблагодарить вас. Я нашел отличную точку. Рассказываю им про иллюминатов. Вам, кстати, хорошо платят? Идите уже, а? Лично я не жалуюсь. Хотел вам видео показать, но, видимо, в следующий раз. Ноутбук завис. Покоряй молчанием оковы слов своих. В этом молчаливом созерцании только можно увидеть истину и освободиться от рептильевого ума. Mm-hmm. Дома. А что вы тут делаете? Мальчик, ну, Миш, я занят. Не мешай. Иди, поиграй. Но не есть ли этот мир, мир чистых душ, мир свободный от рептилий рассудочности, от рептилий культуры? Ведь что такое человек, если разобраться? Это соединение обезьяний пылкости, эмоциональности и холодного, расчетливого ума рептилий. Можно мне продолжить? Да, пожалуйста. А что происходит на небе? Вот взглянем на спиральные галактики. Это же клубки свернувшихся змей. Или вот созвездие. Малая медведица. Ее обвивает небесный дракон. И сами эти созвездия, малые медведицы, Большая Медведица, их почему-то ошибочно читают ковшами, но мы-то с вами понимаем, что это никакие не ковши, это огромные головастики. А, извините, вы разве не знали, что звезды Медведицы, представленные как ноты, в том положении, где они умещаются в пять строк, представляют собой простую грустную мелодию? Я вам сейчас покажу. Выходит, что вся человеческая культура — это просто копошение змей. Гигантский клубок, террариум. Да и сама Земля, это же Терра. Территория террариума. Надо просто смотреть. Ведь само наблюдение — это и есть созерцательное сознание. Нужно, как вы, дорогие зрители, наблюдать. Спасибо, я понял. Благодаря вам понял, что мне нужно делать. Ведь умирает тот, за кем наблюдаешь. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось полдюжины живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другую. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня.